Создание сайтов, написание приложений, обзор софта, обзор программ для работы, как найти работу, обучающие ролики, обзоры сайтов, продвижение сайтов. Айтишники и все им сочувствующие. IT очень перспективная ниша для получения прибыли, а правильно выбранная ниша это гарантия получения дохода и развития вашего популярного канала. 8 практических советов сделают ваш канал успешным и прибыльным. Приложите усилия. Приготовьте контент-план.